Гурманы с малоарнаутской Вот скажи мне, Степа, положа руку на грудь всю правду От чистого сердца, ты когда-нибудь ел устрицы? Это те, что жруть буржуи? Таки да нет, но я точно знаю что они, как наши мидии, сопли соплями. И зачем они мне, когда лично я очень уважаю солененькую тюлечку? С этими словами Степан грязными пальцами ухватил за хвостик маленькую рыбку, лежащую на клочке газеты, и закинул себе в рот. Его собеседник Зорик разлил мутную жидкость из пол бутылки по пограненным стаканчиком. Ну, а я тебе еще вот что скажу, Степа: что наш родной отечественный самогон три гички лучшие их Джинов и Тоников, особливо, если гнала его баба Маруся. Эта задушевная беседа велась в год 55 го юбилея октября в тихом дворике на Малоорнауцке. Кроме двух веселых дружков, во дворе был еще и Леха. Который дрессировал свою собаку и поэтому периодически орал во все горло. Чилта Фу! Неожиданно эта самая Чилта, огромная беспородная сука, подскочив к скамейке, на которой шло пиршество, ухватила кусок докторской колбасы, и с ним была плутовка такова. Зорик, икая от возмущения, стал выговаривать Лехи, по поводу невоспитанности Чилты. Если опустить эмоциональные эпитеты, то в монологе Зорика главной мыслью была необходимость отдать собаку в умелые корейские руки. Но это уже возмутился Леха. Слово за слово и в дискуссии участвовали все, включая Чилту. Полемика приобрела столь активный характер, что всю компанию увезли в ближайшее отделение милиции. Составлявший протокол, молодой сержантик два раза переспросил Степана, «О чем вы там говорили?» и получил ответ, «Да за устрицы интересовались, пока Зорик не захотел попробовать шашлык из собаки». Разбирательство было недолгим, всех скоро отпустили. А милиционер обучавшийся в университете марксизма-ленинизма, долго думал о том, как благотворно повлияла Великая Октябрьская социалистическая революция на эрудированность простых советских работяг. Вопрос. Как в советское время называли улицу Малоарнаутскую? Стою с протянутой рукой. Прошу о лайках и подписке. Всего разок на мышку тиснуть, в том нет проблемы никакой.